Универсал от Волков всегда славился такой карф-составляющий и таким понятным, совершенно классическим катанием именно карф-режиме. Давайте сегодня прокатим 86-ю модельку, поехали. Здравствуйте! Uh, универсал Волкл мне по большей части нравились. Мне попадались разные, мне было интересно. Вообще, Волкл, все, что, мне кажется, все, что они сделали, у них все какой-то резный поворот, получается. Вот я не помню ни одной волкулы лыжи, в которой там нет какого-то карвинга. Ну, не говорю, что, ну, если только не учитывать, там совсем парковый да, там нет, ну там и не надо, и не должно было быть, да. Все остальные лыжи, какие бы они не делали, у них везде там мощный карвинг. С другой стороны, ну, как бы, ну, получается, у ребят карвинг, ну почему бы не поиспользовать эту, uh, собственно, это, не покататься на этом белом коне уже вот в свой полный полный газ да? значит 8.6 ртм единственное что мне непонятно вообще, в принципе зачем зачем зачем такая талия потому что у лыжи хороший карвинг хорошая резная дуга она вариабельна она легкая она в управлении получается сразу у лыжи достаточно хороший боковое проскальзывание Лыжа действительно эффективная в работе, в цепкости. Лыжа достаточно неплохо ведет себя на разбитой трассе. Позволяет прокидывать ее на буграх там, и объезжать бугры. И все вот так это собираешь кучу. Вроде так как очень позитивная картина получается и вообще лыжа хорошая. Но есть минус. За счет, наверное, видимо, своей вот ширины, хотя вот я... Не склонен до конца там ставить диагнозы какие-то. Я не знаю, за счет чего я, я катаюсь. Я знаю, что происходит, за счет чего не знаю, да. Лыжа, на самом деле, в катании угрюмая. Вот она угрюмая такой вот. карвинг такой угрюмый. Скорячий пароль такой угрюмый. Такая стабильность угрюмая. Нет в ней какой-то вот души, там, игривости. Вот. Не хочется в ней так вот зажигать. И вот держите меня семеро, я помчался. Не хочется на ней там перепрыгивать через бугры. Вот не хочется. Вот. И получается, что как бы... То есть, да, и проходимости вроде не прибавило, это 86 талия, а динамику как-то потеряли мы в ней, в этой лыжике, вот. И получается, что что, что, ну резаная дуга в ней, ну резаная дуга качественная, ну динамики нет, ну... Почему тогда не взять слаломку, которая будет с такой же резаной дугой еще более интересной и при этом динамично? Почему не взять тогда вот, опять-таки те же волк ЛГС, в которой будет вообще чумовая резная дуга? При этом будет какая-то взрывная реакция, там, взрывная динамика. Вот. И получается, что вот, как бы, да, поругать нечем не за что. Хвалить как бы не хочется. да? С другой стороны, есть категория начинающих лыжников, есть категория прогрессирующих лыжников, есть категория лыжников. Которые да могут карвить и хотят карвить, но уже не хотят там, вот этой взрывной динамики. И при этом, ну, катаются там раз в год, там, понедельник и то, с целью вот, отдохнуть, то есть когда катание там это 15% отдыха в альпах, остальное все это штрудель, там, пиво и там еще что-то, да, виды и компания, да, то есть, ну, почему бы и нет Потому что лыжи действительно по эффективности, ну, я реально могу сказать, это 8 из 10. Зарезанное введение, скользящий пород, там, хватка. Там, 8 из 10. Динамик это 2 из 10. Вот. Ну, дрожь Кому нужна динамик? Кому? Кому? Кто и тут у нас спортсмены такие лютые прям. Кто у нас там мочит прям неистово? Кто у нас по буграм скачет? Да никто не скачет. А вот эффективность, да, она нужна, то есть вот, в принципе, это лыжи, на которых вот, я понимаю, что можно приехать куда-нибудь там в Альгардену, в принципе, вот всю ее испахать и при этом получить и карф хороший такой нормальный, на скорости стабильный. Вот. И... Получить сказчик поворот хороший, и на льду не облажаться. Вот. То есть лыжа -то такая лыжа, путешественник по трассам курорта. Трассам курорта в горах, независимо от погоды. Очень хороший вариант. Реально хороший вариант. Ну, мне кажется, немножко она широковата. Широковата для себя. Вот, может быть, это потому, что я знаю, что есть 84-я, которой как раз вот там немножко все по-другому. Пойду ее потещу, чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки и следите за сайтом за обновлением. Пока!